Сегодня наша тема будет Люблинская уния, как и заявлено. Ну что, Артем, для начала давай расскажи, что это вообще за уния такая, в каком году она была и что она вообще собой представляет. Люблинская уния 1569 года, она предопределила очень многие события, которые происходили уже после. В том числе она, в свою очередь, предопределила события 1771, 1792 и 1795 года. Фактически, Корона Польская и Великое княжество Литовское, они создали мощнейшую конфедерацию, Изначально это была еще федерация, но после статута 1588 года это стало конфедерацией, которая была одним из мощнейших государств Европы и жуткой силой для Москвы, которая, которая хотела захватить территорию Великого княжества Литовского и о чем мы еще дальше поговорим. Иоанн Васильевич Грозный, он считал ВГЛ своей вотчиной. О чем он писал э, Сейму после королевья э, после смерти э, Сигизмунда II во время королевья И так далее. Но в тот момент, когда заключалась эта уния, поляки повели себя не совсем. Э, не совсем правильно с точки зрения морали, но совершенно правильно с точки зрения геополитики, потому что они просто злорадствовали над великим княжеством, ибо наша армия и наши и наши магнаты, они по сути э Магнаты сражались за свою власть, а армия, она была абсолютно беспомощной против большого войска со стороны Московии. Здравствуйте, вы сейчас в эфире. Да, Мы сейчас в эфире. Нет, я не в Ютубе, нет. Онлайн. Да, да, да, да. да. Угу. Так вот, если мы берем момент 1562 года, то получаем, что ВКЛ и Корона были связаны не только личной унией, но и еще участвовали во многих других униях. Это уния Креевская времен времен Егайла и то согласно которой, чтобы Егайла получил корону польскую, ему нужно было покрестить в католичество большую часть магнатства Великого княжества Литовского. И Егайла еще должен был выплатить герцогу Австрии 200 тысяч флоринов, которые бы способствовали Католическому миссионерству на землях ВКЛ и которые бы откупили, так сказать, королеву Едвигу от притязаний австрийского принца. Вот эта вот уния, которая была заключена в Крево в 1385 году, она просуществовала более 180 лет. Далее мы получаем Виленско-Радомскую унию 1401 года. Которая, по сути, уточняет э, Кревскую унию во многих вопросах. Витов становится полноправным великим князем. ВКЛ после смерти Витов переходит к Егайло и его потомкам. И впоследствии, когда изберут Казимира IV, э, это сыграет свою роль. Сыграет свою роль в том смысле, что паны Рады Великого княжества Литовского, они откажутся присоединяться к короне польской. И э, тайно изберут великим князем Казимиром. Дальше, что такое панерады? Панерады это высший орган государственной власти в Великом княжестве Литовском, который изначально был создан как совещательный орган при великом князе. То есть, ну, что-то вроде нашей палатки представителей, только в древности. После привилея Сигизмунда I великий князь не мог решать никаких важнейших вопросов княжества без панов Рады. Это вопросы, которые касались избрания князя, утверждения каких-либо законов, внешнеполитической и внутриполитической обороны, внешнеполитической деятельности, обороны и крупных судебных дел. То есть все это было отдано на откуп конкретно панов рады дальше у нас идет городельская уния 1413 года где принимались где принятие литовских шляхтичей в гербовое братство и и польских шляхтичей в гербовое братство с литовскими шляхтичами то есть фактически наша шляхта с польской шляхтой коронной шляхтой, она перемешивалась Некоторые поляки принимали шляхтищей литовских в свои гербы, наши шляхтичи принимали поляков в свои гербы и так далее. То есть это такая вот длительная история объединения, и к чему привела что привело как раз к Люблинской унии. Дальше. Соединение титулатуры. Как раз Городельская уния 1419 года, когда была соединена титулатура великого князя Литовского и короля Польского. Если какой-либо человек избирался изначально великим князем Литовским, он мог потом занять трон короны Польской. И наоборот. То есть, по сути, здесь это никого не беспокоило. Дальше Гродненская уния. Польское королевство приказывает Сигизмунду... Э, э, кольское, польское королевство признает э, Сигизмунда Кейстутовича великим князем литовским. Э, напомню, что в 1432 году началась гражданская война в Великом княжестве Литовском, когда за, э, великое кня... за великокняжеское достоинство боролись два человека. Сигизмунд Кейстутович и Свидергайло Ольбердович. Поляки признали Великим князем литовским Сигизмунда Кейстутовича. А большая часть населения Великого княжества Литовского признала Великим князем Свидергайла Ольгердовича. Слушай, Артем, извини, что перебиваю, а что, что в это время делали Жамойты и Аугшвайты? А, ну, в это время их не существовало в природе для Великого княжества и польской короны. То есть литовцы через 200 лет еще нам присоединились? Нет, они уже были в нашей, ну, на территории великого княжества литовского еще до э еще до войны 1410 года великий князь Витов писал письмо о том, что он отдает вот эту вот джемаитию, так называемую самогитию и тому подобное, вот современную. Две трети современной Литвы он отдает Тевтонскому ордену. После победы над Тевтонским орденом, эта территория вернулась ему обратно. То есть, по сути, здесь ну, жемайты, нынешние литовисты, это, это не, не субъект международной политики в те времена. Это объект. То есть они не просто территория у которой нету ничего никаких прав ничего что по поводу языка вот это любопытно по поводу языка чего языка жима это mm. ну нашего непосредственно у нас же было то есть разделение то есть русины и литвины верно же все документы в великом княжестве литовском велись на э, трех языках как минимум это немецкий, латинский, польский и э, просто мова. Простая мова это канцелярский язык Великого Княжества Литовского. То есть ну, старая белорусская. Отдельный, отдельный язык от московицкого. Ну да, почти отдельный язык от московицкого. То есть мы очень долго. Э, ну, российского, свои. если быть точным. От современного, от современного российского, понятное дело, что отдельный, потому что если мы возьмем даже документы 17 века, скоропись, то мы получим очень много различий между российским языком и западнорусским. Ну, западнорусский это термин только в 19 веке возник, когда нас оккупировали. Ну да, совершенно верно. Так вот, Гродельская уния 413 года. Возвращаемся. Польское королевство признает Сигизмунда Кейстутовича великим князем в пику Свидрыгайла Ольгердовичу. В свою очередь за это Сигизмунд Кейстутович уступает польской короне несколько территорий. В частности, территории, которые были спорными между короной и Литвой. Это территории Волыни. Великое княжество Литовское отказывается от Подолья, Рапна, Ветлы, Лопатина и Городля. Великий князь мог быть избран с согласия польской шляхты. То есть принимается такой, такой пункт в этой Городельской унии, что Великий князь может быть избран только с согласия польской шляхты и короны. Дальше идет следующее уточнение в 1499 году. Основанное на Градельской унии и уточняющее положение в части избрания Великого князя и короля. Ни польский король, ни литовский король после Краковско-Велинской унии не может быть избран без согласия литовской шляхты, не может быть избран польский король. Без согласия польской шляхты не может быть избран Великий князь Литовский. То есть мы друг друга уравновесили в этом э, понятии. Слушай, короткий вопрос. Откуда вообще понятие «шляхта» пришло? С Польши или с Литвы? Скорее всего, с Германией. Изначально? Ну, скорее всего, да, потому что «шляхта» — это, по-моему, немецкое слово, которое полонизировано, потом славинизировано. По сути, что такое шляхта? Шляхта — это воинское сословие. Это сословие воинов. То есть это армия. Рыцарь. Армия. Рыцари, да, армия. У ну, великого жизнь. литовского и короны польской не было никакой другой армии. То есть э, кроме шляхты. Шляхта могла, могла набирать ополчение. То есть если ты шляхтич, если у тебя есть земля, даже если у тебя нет земли, ты можешь набрать себе несколько ополченцев. И ими командовать такой вот офицерство своеобразное образца 15 16 века последний вопрос не буду отвлекать от темы по поводу то есть ну шляхт это можно сравнить с московицкой этими боярами, верно в, в, в Нет, том плане нельзя с московицкими боярами скорее можно сравнить нашу литовскую магнатерию. А, а С кем можно с... шляхту сравнить с московитами? У московитов я имею в виду. Знаешь, есть такая интересная ситуация, когда не знаешь ответа на вопрос, говоришь хороший вопрос. Так вот, я, к сожалению, не знаю, с кем можно сравнить нашу шляхту, или польскую шляхту, или германских рыцарей с. Ну, в Московии. Потому что это сравнение. По сути, было. у них такого сословия, такого класса не было, я так понимаю. В принципе. У них были шляхта, бояры, это, шляхта, которые управляли. Войны. А? Шляхта это войны. То есть это рыцарство. было Буквально, если мы берем феодальную Европу, то мы получаем как раз рыцарство. Угу. А а арчо было, фридом я так понимаю с московией сравнить некорректно потому что там не было такого сословия рыцарского то есть это западноевропейская такая вот фишка московий я потому что ну, нас... она такая адаптированная адаптированная западная фишка под реалии восточной европы то есть если мы берем э, иерархию западноевропейских феодалов то мы получаем что шляхты это рыцари будь они богатыми или бедными, с землей или без, будь они средней или низший, тем не менее это все равно рыцари. А магнатерия это что-то вроде марк графов, графов и так далее. То есть это более высокий ранг. Что касается боярства в российской, ну, в российском государстве Московии, в Великом княжестве Московском, в Русском царстве, то скорее там... Такого сословия, как шляхта, скорее всего, не, не было. Я к тому, что там процентов. Дети боярские. Это не шляхта. Это именно дети боярские. То есть я к тому, что там было больше разграничений в классе. То есть больше богатых и больше бедных. У нас, наоборот, то есть. Не было такого разграничения, чем там в проценту. То есть шляхта у нас много было больше. То есть в процент. То 12% там процентов от всего населения. Там бояр было всего лишь два процента остальные холопы. Ну к 17 веку, скорее всего, так и было. То есть, если мы берем 17-18 век, то, то у нас получается. Расслоение, что у нас шляхты получается 25-30%, это в среднем, на территории Москвы, российского княжества, королевства, там, империи и так далее, у них получается 1%. Ладно, извини, Артем, что безбил, то есть все, разобрался. То есть, то есть у нас не было такого разграничения по классам, как в Москве. То есть не, там у нас клубы... было. Разгр... Разграничение по классам. Да, я понимаю, но не такое. Не настолько, настолько сильное. Да, я вот это, к этому и клоню, что, что там очень было большое разграничение, чем у нас. Ладно, все, тема любимая, Просто это было любопытно. Продолжай, Артем. Так вот, Краковско-Велинская уния 1499 года. Ни польский король, ни литовский князь не могли быть избранными без согласия польской и литовской шлях. Дальше подтверждались военно-стратегический военно союз стран, военная взаимопомощь в оборонительных и наступательных операциях. То есть, в случае чего корона польская всегда должна была приходить к нам на помощь. И в случае чего мы всегда должны были приходить на помощь к короне польской. И мы подходим к последней унии, которая была так и не принята. Это уния 1501 года, Мельницкая уния. Когда, воспользовавшись неудачами Великого княжества Литовского в войне против Москвы за Смоленск и за Брянск, Польская шляхта, в общем-то, во время бескоролевья попыталась нас нагнуть. Но у нее ничего не получилось, потому что сеем Великого княжества Литовского, который был собран из, из шляхты поветов, воеводств и так далее, на панахрады, он проголосовал против. Это все было не принято. Ну вот, и тут у нас получается, что буквально... Около 200, даже чуть больше, чем 200 лет, мы постоянно стремились к тому, чтобы заключить с короной более выгодные и более важные для нас союзы. то В свою очередь, корона пыталась захватить территорию Великого княжества и пыталась всячески помешать Великому княжеству стать королевством. Это цинично, но это нормально. Мы подходим к люблинской унии какие у нас обычно называются главными причинами люблинской унии Ну, у нас в беларуси одна из самых важных и самых главных причин это все-таки война в инфлянтах, которую развязал иоанн васильевич грозн то есть ливонская война в первое, первое время Ливонский магистр просил помощи у Великого княжества Литовского и короны польской. Так случилось, что Великий князь Литовский он должен был защищать защищать инфлянты после Брестского сейма 1544 года. На обрезком семьи года также было сказано о том, что Сигизмунт Август, король королевства польского и великий князь Литовский, он теряет наследственное право на великое княжество литовское и передает ее его короне польской. Потому что все-таки Сигизмунд, Сигизмунд II Август, он был бездетным королем. У него были только дочери, а сыновей не было. Это была проблема как короны польской, так и Великого княжества Литовского. То есть в короне польской прерывалась династия егелончиков. В Великом княжестве было непонятно, кого дальше ставить королем. И тут появилась идея о том, что необходимо... Королей избирать. Но была другая проблема. Проблема именно в Великом Княжестве литовском Когда в Великом Княжестве Литовском стал, стал вопрос о том, что если нынешний король умрет, а у него нету наследников, и нынешний Великий князь не сможет оставить наследника, то в принципе большая часть людей, которые находились в Панах Рады, а это была как раз магнатерия, то есть это были маргграфы, графы и, граф, и, и так далее. Ну, берем европейскую терминологию. То в принципе большая часть шляхты она не сможет иметь вообще никак, никаких прав голоса, потому что в в панахрады на тот момент времени как раз возникла такая ситуация, что магнатерия она подкупала людей. И люди голосовали только за то, что нужно было именно самым крупным феодалом и самым крупным магнатом. После то этого тогда происходит... были, То есть подкупка избирателей, как сейчас. Ну да, потому что только шляхта имела право избирать, по сути. Будь то низшая шляхта, средняя или высшая. Ну или Магнатерия. То есть там была такая вот лестница. Низшая шляхта, средняя, высшая и магнатерия. Магнатерия на самом верху. В Панах Слушай, Артем, а, а Константина этого тоже, получается, выбирали? Константина Острожского не, не выбирали, его назначали. Он же все-таки был высшей шляхтой, но никак не средней, не низшей. Ну, он, вот, кстати, ж был русином, то есть его, то есть сама как сама лучшего здесь, выбирали. Э, здесь не было разделений, не было, ну, не было вот таких вот русин, нет русин, не это абсолютно неважно. важно. то, что, сколько у тебя денег, сколько у тебя владений, сколько у тебя земли. Можешь ли ты э, не работать над другого шляхтича, допустим, вот, э, ну знаешь о том, что у нас э, некоторые безземельные шляхтичи абсолютно нищие, они когда работали на другого шляхтича, среднего шляхтича, они втыкали в навоз, когда ехали работать на его поле, втыкали свою саблю, чтобы их не оскорбляли холопы. То есть работать было незазорно, скажем так. Не то, что сейчас. Да. Даже если ты являешься, по сути, неким высшим сословием, то есть сословием воинов. Работать для тебя абсолютно не неизозорно. Служить другому шляхте еще и тому подобное. Ну да, то есть не выбирали, то есть, как это, в Москве по крови, а именно по умению, в принципе. И по крови и по умению. Привилей давали за умение, а потом уже дальше, если ты получал привилей, то все твои родственники, дети там, все остальные, они становились именно конкретно шляхтой. То есть, если твой дедушка, допустим, заслужил э, поощрение со стороны короля или великого князя, ты получал э, документ, который говорил о том, что ты заслужил э, свое положение именно своими деяниями. Ты сражался за великое княжество или корону польскую, ты проливал за это кровь, вот тебе, пожалуйста, э, привилей. Так вот, под Витебском собралась мелкая шляхта, которая направила королю и великому князю литовскому Сигизмунду 2 августу прошение о том, что необходимо вот эту вот систему изменить. То есть, что магнатерия, она может управлять абсолютно всеми панами рады. И подкупать избирателей, и принимать законы, которые выгодны ей, но не выгодны всем. И вот как раз в это время, после того, как собралась вот эта вот Витебске, ну, будем говорить уже более поздними терминами, что-то вроде конфедерации, вот после этого поляки. И, и московцы, э, московцы начинают войну за э, инфлянты, то есть э, Ливонскую войну. Они начинают э, захватывать э, территорию э, лифляндов, и после этого э, великий магистр Ливонского ордена обращается за помощью к польскому королю, великому князю литовскому сигизму. Поляки видят, что это очень хороший момент для того, чтобы как раз э, Литвинам предложить Люблинскую унию. Но Люблинская уния в их понимании, это не та Люблинская уния, которая в итоге была заключена, и не та Люблинская уния, которую хотели бы э, э, литовские магнаты, то есть э, такой вот клан олигархов, вот, скажем, современным языком. Почему Великое княжество пошло на эту Люблинскую унию? Потому что на момент 1562 года княжество и корона были связаны только личной унией. То есть мы как бы союзники, но как бы и нет. Дальше. Очень близкие и дав давние контакты польской и литовской шляхты. И польская и литовская шляхты, они друг другу тяготели. Просто потому, что они проливали кровь друг за друга, их предки проливали кровь друг за друга. То есть 200 лет происходило объединение, более 200 лет. И за эти вот более 200 лет кто то прикипели друг к другу. Дальше. Литва в силу вынужденности должна была защищать Ливонию, Лифляндию. Отсюда случилась война 1558-1583 года. То есть э, с точки зрения э, внешней политики э, Великое княжество Литовское, но обязано было защитить Ливонию от э, московского царя. Но, к сожалению, э, плачевное состояние нашей армии, ну армии Великого княжества Литовского, приводило к тому, что... На первом этапе войны с Москвой Великое Княжество Литовское, извините, срало. Даже несмотря на несколько очень крупных побед. То есть, по сути, перед Великим Княжеством Литовским стоял просто вопрос выживания. Либо Уни, либо станем на коленки перед Иваном IV. И здесь нужно будет упомянуть о тайных переговорах э, литовской магнатерии с э, великим князем Московским и в Сия Руси Иваном IV. Когда в Москву были направлены послы от Великого княжества Литовского для заключения Союза с Москвой. Но здесь московиты повели себя как быдло, просто банально вырвав, э, вырвав бороду посту. То есть, к вам приходят за союзом, а вы начинаете издеваться. Потому что видите, что вот мы пока побеждаем, а значит, вы нам даже ничего предлагать не можете. Опять же, если мы берем внутрирелигиозную ситуацию, то очень большое количество шляхты и магнатерии, оно было подвержено реформации на тот момент времени. Польша реформация очень сильно гнобилась, особенно с 1564 года, когда приехал из Ватикана Иезуит, которого позвал архиепископ, архи, архиепископ Станислав Гузий. Ну, опять-таки, еще одна причина – это бездетность Сигизмунда 2 августа, потому что непонятно, кого дальше выбирать на престол великого, князь, великого князя, и, по сути, неясно, что дальше будет. Род Егелона, Егайла, род древних литовских князей, он присел на Сигизмунде 2 августа. Что касается внутрипоэтических действий и панов Рады, то здесь было желание именно ущемить этих олигархов, крупных магнатов и попытаться перехватить у них контроль над панами Рады. То есть, по сути, это очень выгодно для Великого княжества Литовского. Что касается короны корона с давних пор была заинтересована не просто в союзных отношениях с великим княжеством литовским корона хотела проглотить великое княжество литву именно поэтому о, есть разные РФ. Ну входит. нет не совсем не совсем то есть если рф в если РФ просто хочет проглотить, то корона она хотела проглотить более мирно, более спокойно. То есть корона с давних пор была заинтересована в поглощении Великого княжества Литовского. Начиная почти прямо с самого начала, польская аристократия, самое начало это как раз Кревская уния, польская аристократия была заинтересована именно в поглощении, но не в союзе. Тем не менее, ну, поскольку ну вот сейчас ну, через союзы же Россия тоже хочет нас платить, то есть ОДКБ, СНГ, ЕС и вот это двухсторонний союз у которых нет ни у кого, в принципе, двухсторонних союзов. Это ни, ни разу не перебор. Там нет, балага. двухсторонние союзы есть и многие государства Здесь дело в другом. Кроме Короны и Литвы у нас никого по, по сути то и не было в союзниках если так уж разбираться глубинно ну была молдова великая Стоп, а швеция нет швеция это уже при сигизмунде третьем когда э, на сейме э, в поле на воле выбрали именно конкретно шведского короля сигизмунда вазу на место короля польского и великого князя литовского вот это было был союз да а до этого мы со шведами воевали. А, так вот, прямо с 1385 года, по сути, корона не скрывала того, что она хочет Великое Княжество переподчинить себе. Именно здесь есть такая конспирологическая история о том, что Великого князя Витов-то не короновали короной, потому что корону задержали намеренно, именно поляки. Чтобы он так и не получил корону, чтобы Великое княжество не уравнялось по рангу с королевством Польским, А то королевство литовское, королевство польское, и так его поглощали. не получится. Дальше. Какие причины еще подвигли корону польскую к заключению Любинской унии? Это, конечно же, распространение католичества и борьба с реформацией. Именно в то время в Европе как раз был самый пик той самой реформации, про которую мы, наверное, все слышали на уроках истории. И в Великом княжестве э, вот эти вот протестанты, они набрали определенную силу благодаря тому, что в Великом княжестве многие магнаты и многие шляхтичи, они были подвержены э, лютеранским э, идеям, э, идеям Кальвина, э, были тринитаристы, антитринитаристы. Есть... Погоди, Артем, а что за, за идеи вкратце? Можешь объяснить концепцию их? Ну, я, в принципе, не изучал ни кальдинистов. Фридом, это как бы отдельный разговор, это связано больше с религией, это по каждой конкретной теме, там нужно целую лекцию проводить, длинную. Ну да, потому что это, это очень... Идея Кальвина, много идеи того, Лютера, это немного работать. разные вещи, Идеи там какого-нибудь Миланхена, это рыжий, другое. Идея это отдельная. По каждому можно еще на полтора часа это все затянуть. Дальше, третий пункт, это людские ресурсы, экономическое и политическое влияние, расширение политического, экономического, людского влияния на территории Европы и в том числе на территории Московского княжества. То есть Польша, она, корона Польска, она стремилась к усилению своего политического влияния и, естественно, своих амбиций. То есть польская шляхта она была очень амбициозной, потому что буквально на территории Восточной Европы они практически были первыми, кто создал таких вот королей-марионеток. И опять-таки, один из пунктов как раз является бездетностью короля Сигизмунда Августа, потому что Сигизмунд Август, он все-таки был егелончиком, то есть потомком Владислава II Егайла, короля польского. Поэтому они тоже не понимали, кого они дальше будут избирать. Никого нету, детей нет. Вот, э, есть дочери, дочери, они женаты на, замужем за различными королями и князьями, но из них королем никто быть не может. И по сути государство осталось без короля. И вот мы приходим именно как раз к моменту заключения Люблинской уни. Начались переговоры еще задолго, до 1569 года. Еще несколько было с тем, это 7562-1563. Потом ты 7666. В этот, кстати, момент принимается второй литовский статут 1566 года. Ну и дальше на 7 съезжаются литовские послы. Сейм объявлен, открытие Сейма объявлено на ноябрь. Но литовские послы очень неохотно съезжаются на этот Сейм. И фактический кворум образуется только где-то к февралю, к январю-февралю 1569 года. То есть объявили в ноябре 1568 года. Съехались в феврале-марте 1569 Литовские магнаты предлагают свою версию Люблинской унии, где два, короля, два государства, они должны быть абсолютно независимы, но Польша просто дает помощь. Помощь войсками, деньгами и всем остальным в войне против Москвы. На что поляки, естественно, не хотят соглашаться и пытаются принудить Великое княжество к тому, чтобы Великое княжество отказалось от своей независимости. Отказалось от независимости, отказалось от э, вряда, то есть урада, от правительства, отказалось от панов рады и просто присягнула на верность польской короне. И здесь начинается самое, самое сложное в этой истории. Для Великого княжества Литовского альтернативы союза с Польшей мог быть союз с Москвой. Но, к сожалению, московиты повели себя крайне нелицеприятно в этом отношении. Они вырвали посту бороду и побили палками послов, которые приехали из ВКЛ. Поэтому особо выбора не оставалось. Дальше. Послы княжества увидели угрозу насильственного заключения унии на неприемлемых для них условиях. И 1 марта 1569 года они покидают Люблин. Фактически фактически прерывают переговоры дело в том что шляхта особенно крупная шляхта и магнатерия они даже хотели начать войну против короны пользы за новую из-за оскорблений которые были нанесены на люблинском сейме но учитывая всю плачевную все плачевное состояние армии Войну начать не получилось бы, потому что вся армия была занята в войне против московского князя Ивана Васильевича IV Грозного. А то, что у них оставалось, победить войско короны польской не получалось бы. Тем более, что совсем недавно корона польская она получила новые территории и новых рекрутов. Это территории королевской Пруссии, территории Мазовии и Силезии. То есть как раз в этот момент происходило расширение. И вот, скорее всего, именно это расширение, оно, она вызвало у польской польских шляхтичей такую вот эйфорию. Дальше, после того, как 1 марта э, послы Великого княжества Литовского покидают э, Люкулин, после этого польская шляхта и польская магнатерия, она говорит о том, что в общем-то можно отрезать от Великого княжества Литовского Подолию, Волынию, э, Киев э, и все остальные территории, которые далее... Э, будут принадлежать короване польской, на которых далее будут возникать вот как раз эти казачьи восстания и тому подобное. То есть, ну, вот эта вот вся история. Но самое интересное в этой ситуации... А самое интересное в этой ситуации то, что, в общем-то, в общем-то, сейчас я найду, значит... Мне бы хотелось процитировать э, Довна Запольского по поводу этой ситуации. Так. Потому что Довна Запольский дает... Э, дает прямой текст Яна Хаткевича. Так. Это довно время за польский история Беларуси. Это было насилие, но литовское русское государство находилось в таком положении, что сопротивляться не могло. Ведь в том же 1569 году литовцы потребовали было заговорить с Иваном IV о мире, так это я сказал. Дальше. Измена украинцев еще более подорвала силы государства, правда в будущем украинская шляхта ничего не выиграла за эту измену, ибо прекрасные земли Южной Украины захвачены были польскими панами, а внесенная ими религиозная смута повела к казацким воинам, и потомки украинцев жестоко были наказаны за их измену. Глубокой грустью дышат письма и речи представителей Литвы и Белоруссии, переживавших этот тяжелый момент в истории своей родины. «До чего дошло», — писал Хаткевич Радзивиллу, излюбленный, — «еще больше доходит для убогой и бедной речи Посполитой нашей, того мне не нужно писать вашей премилость. Сердце поражается небывалой болью, когда смотришь на то, что делается с нами, и особенно, когда видишь, что мы жестоко во всем ошибаемся, и именно в том, откуда с надеждой ожидали для себя всего доброго. Автор письма с большой горечью сообщает... Своему корреспонденту, что Волынь так быстро прониклась польскими империалистическими интересами, что продают свою родину уже э, даже претендуют на Берестие, даже на Пинск и Кобрин. Дело представлялось безнадежным. Поляки готовы были совершенно оставить Литву и передать ее московскому царю. Николай Радзивилл оплакивает погребение и уничтожение некогда великого государства. Вот. Что касается э, самого Люблинского Сейма, есть э, документ, который называется Дневники Люблинского Сейма. Там, в принципе, особо ничего такого не описано, но описаны несколько иные вещи. Описаны вещи о том, что после того, как э, литовские послы уехали с Люблинского Сейма, они этим самым раздосадовали и польскую шляхту и украинскую шляхту, которая приехала в Люблин, и украинцев все же заставили подписать присоединение волыни Подоли и всего остального. То есть по сути литовские магнаты, они уехали в Вильно для того, чтобы подготовить новый проект Люблинской унии. Но вопрос стоял именно в том, заключите вы унию влюблений или не заключите. И, по сути, никого, никто никого уже не спрашивал. После того, как отправили в Вильна документ о том, что... о том, что мы от Великого княжества отрезаем всю Южную Украину, всю Украину, по сути, от, от сегодняшней северной границы Беларуси до Черного моря. После этого литовские послы решили вернуться и начали просить заступничество у своего великого князя, то есть Сигзмунда Августа, который в совокупности был еще и королем Польска. И уже на основании вот этих вот прошений и на основании того что было необходимо защититься от московии и в том числе от швеции была принята та уния которая была принята по сути в люблинской унии победителей не было польская шляхта не достигла своих целей литовская шляхта не достигла своих целей впоследствии уже после бескоролевия, после генриха валуа короля генрика который подписал генрикова артикулы поклялся на пакта конвента на конституции нехильнове после этого сама по себе война против московия она вышла на новый уровень и мы даже начали в ней побеждать Заслуга Стефана Батория, скорее. Стефана Батория и реформированной армии, реформированных административных делений и реформ политического а, устройства. Можно коротко что за реформа была? Ну, по сути, мы стали конфедерацией с короной Польской ну как сейчас швеция швейцария наверное. ну не совсем но ну, что-то вроде того то есть у нас B был оставлен по условиям люблинской унии которые были приняты в итоге 28 июня 1569 года на общем сейме в Люблине. общий сейм это когда собралась коронная шляхта литовская шляхта и они друг с другом поговорили все решили вот как раз есть картина Я Яна, Яна Матей Люблинская уния там где те кто были против унии они стоят на коленях Радивил Рудый он молится о Великом княжестве литовском Радивил черный Радивил Рудый вынял саблю Ян Хаткевич молится, а э, Радзивилл Черный, он э, принимает присягу, держит руку на Библии. Я чего не понимаю, почему мы вообще хотели дружить с московитами изначально, перед Люблиным. Потому что изначально перед Люблиным мы всрали войну. И чтобы ее закончить, и чтобы все осталось так, как было раньше, литовская магнатерия очень сильно хотела закончить эту войну и, в общем-то, не заключать никаких хуни с Польшей. Поэтому они послали послов в Москву к великому князю Ивану Грозному. Магнаты – это самые богатые люди в Великом Княжестве. Они управляли Сеймом, Панами Рады. Всех остальных это очень сильно бессило. Им хотелось самим тоже находиться в Панах Рады. И не, и не для того, чтобы получать деньги от магнатерий и продвигать интересы магнатерий, а для того, чтобы продвигать интересы своих поветов, воеводств, властей и всего остального. То есть это вот такой вот... Ну, что-то вроде восточноевропейского создания парламентаризма. То есть, по сути, Люблинская уния открыла для нас огромное количество различных возможностей. После Люблинской унии 1569 года у нас Лев Сапега принимает статут Великого княжества Литовского 1588 года, когда буквально в нескольких статьях попросту отменяет многие положения самой Люблинской унии. И в итоге у нас разрывается сама уния. Но тем не менее мы все равно остаемся единым государством с короной польской. Потому что мы уже можем от своего имени абсолютно полностью влиять на политику короны польской. Корона польская может влиять на нашу, мы можем влиять на ее. У нас получилось, вот знаешь... Получилась такая история, что два равных государства управляют друг другом. Без нашего согласия не может быть избран король, без их согласия не может быть избран великий князь, но великий князь и король это одно и то же. Поэтому на элекционный сейм, на конвокционный сейм собиралась абсолютно вся шляхта, приблизительно 80 тысяч человек, ну самая крупная шляхта. Но этой шляхте были выданы от мелкой шляхты, от средней шляхты определенные задания, где нужно было именно соблюдать такой вот парламентаризм. То есть вот эти вот 80 тысяч, которые избирали королей, или которые приезжали на сей вальный, либо литовский, либо коронный, они получали определенные задания если они не выполняли эти задания, во-первых, их наказывали штрафом, могли наказать плите, плетьми, если они вообще ничего не выполняли. И больше человек, который не смог быть достойным депутатом своего воеводства, своего повета, его больше никогда не избирали послом на сеймик поветовый, или сеймик воеводский, или сеймик великого княжества. А уж если человек не, не проводил интересы тех людей, которые ему дали эти задания, то он больше не мог быть избран на вальный сей. Все же по заключению Люблинской унии у нас осталась та же самая паны Рады. Только паны Рады, они теперь избирались на местных сеймиках. Допустим, в Волости избирают депутата на повитовые сейми. На повитовом сеймике избирают нескольких депутатов на воеводский сейме. С воеводского сеймика, с каждого воеводского сеймика избирается по нескольку депутатов на вальный сейм Речи Посполитой. Прямая демократия, как Швейцария. Ну, что-то вроде того, хотя не совсем прямая, не совсем демократия, это скорее называется дворянская республика, потому что право голоса, в общем-то, имели э, имели шляхтичи, горожане и купцы. А что на тот момент в Москве творилось в этом плане? Ну, что там творилось? Там на этот момент времени был Иван Грозный, Иоанн Васильевич, царь всей Руси и... Челом бьет. И опричнина и все остальное. Ну, понятно, кто Иван. Про то, что какая у них система на тот момент была. То есть ты -то сейчас рассказал, какая, какая система у нас была избирательная, а какая у них была избирательная система. Какая избирательная система? Иван Грозный Юрикович. Он сын Василия III. Его сын стал бы потом.. В Москве не избирались цари, они по наследству им передавалась власть. Это у нас избирались как короли. А местные там в городах, то есть магдебургское право у них было подобное. Какое магдебургское право, о чем ты? Это не западная Европа, фридом. Право в Москве, если мы, мы как бы про Любинскую унию говорим, а у... люблинская уния нам принесла и во многом определила во многом определила наше дальнейшее развитие то есть после люблинской унии мы приняли третий литовский статут 18, 1588 года потом мы получили золотой век а потом мы получили калиевщину потом мы получили значит, восстание казаков потом мы получили Значит, наливайка восстание потом мы получили восстание богдана хмельницкого мы много чего получили не, не не вот это уже потом обсудим насчет языка я хотел спросить какой язык был на ВКЛ в итоге польский или все-таки наш остался uh -huh. при наречии посполитый фридом uh -huh. после у унии uh, у нас uh, было четыре языка немецкий польский uh, Латинский и просто ему Канцелярский и, и какой был главный из этих языков? ВКЛ и просто МОВА. Просто я читал ВКЛ статут того же третьего, третьего статут, и там написано, что Блин, я не помню, как это князя звали, который, который непосредственно создавал третий статут, блин забыл его лев сапега наверное Ле... лев Сопега, кто же еще да, да, лев сапега и он обозначил что там две мовы польская и русская ну русская это просто мова, то есть канцелярский язык ну Другую да скайного тогда еще не знали я просто на право бай почитал там именно типа издания, указ и так далее два языка и непонятно, какой был главный в итоге. А главного не было. Было два языка. Равнозначно. Оба главные. А в польском царстве только польский. В польском королевстве польский немецкий? Латынь. У нас польский, просто мова, латынь. А, ш, а у них у нас вот статут ВКЛ, соответственно. А у них что место статута было в Польше? У них золотые вольности. Золотые вольности, Конституция Никельнови, Конституция Пакта Конвента. А что у Москвы на ну, тот период времени было? Ну как статуты имею в виду. Типа, а русская статут. правда, наверное, до сих пор. А русская правда, да. И а там было разделение языков? Это средневековые еще там древние вообще архаичные херня. Каких языков? В Москве только один язык — московский. Ну, российский, если быть точным. Российская мола. Момент времени еще московский. <свят> Понимаешь, российский язык — это язык украинцев на юге Украины, ну, на юге Великого княжества Литовского. Это российский язык или русский язык в шестнадцатом веке? А русский язык тот который мы на котором мы сейчас говорим который мы знаем по сути вот который мы учим это язык 18 века по сути там было российское, российская у нас церковнославянская только на наш лад в том же статуте и ну, Франциска Рына. Красиво церковнославянский язык это смесь древнеславянского славянского языка кирилла и нефодия с древнеболгарским. в нашем случае это был это была смесь древнерусского и древние древнебелорусского скажем так западнорусского языка и древний ну, белорусский термин это в принципе относится к землям теперешней Беларуси, то есть. Э, Так-то он не назывался древнебелорусский, ну, для уточнения. Нет, но ну, если уже быть точным, то называется этот язык Как ни крути, как не выкручивайся, он называется все-таки западнорусский. С 19 века и по сегодняшний день язык, который является древним для нас, он на самом деле является для московитов и для языковедов он является древнерусским э, западно -русским. таким ответвлением от русского языка но до 19 века он был другим языком по факту он не был западно русским не он назывался простая мова просто то есть простая понятно артем тут в чате спрашивают по поводу э, новгородск новгородской мовы да, но Новгород же был свой язык, отдельный от Московского. Ну Что касается Новгорода, то Новгород был уничтожен еще за сто лет до подписания Люблинской уни В 1458 году Иван Великий, Иван Третий, вот в Москве, в Московском Кремле есть такая большая длинная колокольня. Она называется Колокольня Ивана Великого. Вот честь того что взяли новгород ее и построили но ну, в новгороде даже была демократия в отличие от Москвы. Но новгород это немножко ну, отдельная история э, да э, ребят давайте так э, по поводу новгорода и новгородской демократии давайте не будем э, современную демократию сравнивать с новгородской демократией. Демократию в Речи Посполитой после уже заключения Люблинской унии сравнивать с современной демократией представить. Потому что все-таки были разные вещи, потому что в Новгороде была военная демократия. То есть если у тебя есть меч, если ты воин, если ты боярин, ты имеешь право голоса. А если ты крестьянин, ты можешь просто молчать и хлопать. Молчать, хлопать и слушать. И больше от тебя ничего не требуется. То же самое в Великом княжестве до заключения Люблинской унии. Если ты относишься к сословию шляхты, даже если ты абсолютно нищий, если тебе негде жить, если ты живешь у своего хозяина более крупного еще у которого есть земля, даже если ты с тачкой ездишь по, по полям и разносишь вилами навоз тем не менее ты все равно имеешь право голоса потому что ты являешься относящимся к воинскому сословию то есть ты шляхта ты рыцарь и этого у тебя никто не отнимет ни король ни великий князь никто ну москариты отнимали на протяжении 19 века когда мы восставали как ни крути и слали в сибирь всю шляхту белорусскую но ну, разбор шляхты это 1855 год это 19 век так что ну до этого может еще дойдем ну и тысячи после восстания 63 64 было массово репрессии Начало это было положено в 1855 то есть когда начали у шляхтичей отбирать их достоинства их причислили к к холопом то есть к крестьянам то есть превратили белорусов в рабов по факту ну по факту шплях то превратили в рабов в крестьян в крепостных они этого не стерпели ну да к сожалению не смогли бы подготовиться так бы у нас государство было бы гораздо раньше 1917 -го. Ждали столько времени Нет, здесь еще была проблема в том, что многие крестьяне, они не поддерживали шляхту. Да, я тоже только хотел сказать, что это, Фридом, ты немножко неправильно сказал, что московиты в 1855 году поработили белорусский народ, они нагнули белорусскую элиту, которая вот здесь была, то есть они ее втоптали, ее ну, гонор в грязь. нацию, это самое основное, это же, ты же это понимаешь? Не совсем, крестьяне тоже не всегда были довольны шляхтой, панами и тем, как они ведут, понимаешь? Крестьяне, они рабами-то всегда были, по сути дела, Но, по больше и меньше, Купили крестьян подкупили, то есть и вольности, то есть сделали кучу скидок и так далее. Ну смотри, итоге... о чем нам говорит Люблинская Ония. Шляхта сама не всегда была довольна панами, панами рады, именно магнатами, то есть такими вот, если говорить современными эпитетами, то это вот такие олигархи. У них есть все, а у тебя нет ничего. Ты да, ты можешь участвовать в заседаниях правительства, то есть панов рады. Ты приходишь туда и тебе говорят вот мы хотим принять такой-то такой-то закон и многие люди уже подкупленные по нами рады они говорят да да мы принимаем такой закон а ты против и ты высказаться не можешь а еще можешь потерять свою землю можешь потерять своих крестьян которые тебе выданы на кормление что значит вы выданы на кормление если ты воин ты не можешь работать на своей земле если у тебя есть войска, которые нужно кормить, которые нужно тренировать, чтобы оно в случае чего? В случае нападения на Великое княжество, чтобы оно было готово к бою. Ты должен их тренировать, платить им жалования и тому подобное. И вот ты понимаешь, что ты в этом государстве ничего сделать не можешь. И ты согласен с тем, что Люблинская уния, а точнее золотые вольности короны польской, они позволят тебе стать равным магнату. То есть в чем, в чем прелесть Люблинской унии для Великого княжества? В том, что многих магнатов уравняли с обычной простой шляхтой, средней, низкой, высшей. И если был какой-то факт подкупа, то уже тогда э, этого еще просто выводили из Сейма. Суть-то в этом. Суть в том, что э, если ты богатый, ты не можешь принимать законы. За это, в общем-то, средняя, низшая и высшая шляхта, они боролись против магнатерии. И когда вернулись послы в Люблин уже в июне и начали обсуждать новый договор, именно после этого они как раз и высказали мнение о том, что давайте мы сделаем вот такую систему. Маленькие семики на волостях, маленькие семики на поветах, маленькие семики на... Э... Воеводство. Потом со всех воеводств собираются семь Великого княжества Литовского, который избирает депутатов на сейм вальный, то есть общий. То же самое должно происходить в Короне. Корона отказалась, она всегда выдвигала одних и тех же депутатов. Но тем не менее у нас всегда происходили э, сеймики таким образом с властей на победы, до воеводства, на великое княжество и затем на вольный Более того, статут 1588 года дал нам совершенно свой личный собственный суд, на который никто повлиять не мог, даже король, даже вольный сейм, даже сейм великого княжества. Это Великий Трибунал Литовска. Судьи избирались на этот суд на семиках. здесь многие люди говорили про то что вот в соединенных штатах было прекрасно там замечательно и так далее А многие вещи из тех которые существуют нынешних соединенных штатах в общем то они были привнесены из бывшей речи посполитой такими людьми как анжи тадеуш бонавентура костюшка Калиновский. Калиновский не был в Америке. Простошка был... Более да. Калиновский нет. жил через сто лет почти после этого. Не, не, не. не, не сейчас не об этом. Ладно, извиняюсь. Это вообще не в тему было сказано про Калиновский. Да, да, да, да, извиняюсь. Американцы, они взяли просто самое лучшее, что было в Европе, с каждой страны. То есть там было очень много очень много наемников из европы там были и французы и немцы. поляки, из речи посполитой и, и немцы и все остальные и вот ирландцы, и ирландцы основатели вот, соединенных да. штатах акции основатели соединенных штатов они просто взяли лучшее из того что им было предложено Одно из этого лучшего была как раз система избрания судей и всего остального. Мне помнится даже, по-моему, тогда уж Костюшка получил плащ Джорджа Вашингтона за свои выдающиеся деяния во время войны за независимость Соединенных Штатов от британской короны Георга Третьей. Кстати же после восстания 1864 там же она сыграла тоже роль в э, войне гражданской в США. Ну не знаю, может быть сыграла. По-моему, это уже совсем другая тема. Там была другая гражданская война. То есть э, мы сейчас говорим про войну за независимость которая была в конце 18 века а война между севером и югом это уже немножко другое не ну чего хотел костюшка чтобы все были равны в этом плане то есть обычный лед и в этом то есть избирательное правило все остальное костюшка хотел получить боевой опыт больше костюшка ничего не хотел речь посполитая на тот момент времени когда костюшка была она не воевала я правостание 94-го имею в виду, то есть он хотел чтобы, то есть, в конституцию, то есть новые Во Время восстания 94 -го года э, Костюшка хотел только одно, он хотел защитить свою родину, речь поспалил. А э, конституция э, 3 мая 1791 -го года она была отменена после второго раздела. За вашу нашу свободу, что оттуда же появилась, в принципе. Это с 1863 года. Это уже задолго после. Я, может, чего-то не раскрыл по поводу Люблинской унии. Если не раскрыл, то... Да, да, да, еще забыл источники. Ты же скинешь, да? Ну, источники я скину, а вопросы какие-нибудь еще есть? В основном Но всякие и... не по теме. Вот, например, один из вопросов, человек там задавал, украинец, видимо, Чипанове знаями с историчными книгами Владимира Белинского. Не, не знаю. Ну, язык мы разобрали, то есть какой статус кто в итоге выиграл тоже разобрали то есть это уже то есть мы не вступили в состав польши то есть мы сохранили в принципе вольности все остальное особенно в 1588 ну, после третьего статута лево сопреги ну, вопрос вопрос немножко не по теме в чате раз уж мы вопросы разбираем вот человек спрашивает степан сорока испытай mefisto чьи, чьи интересы представлял степан разин Имел ли шансы на победу? Степан Разин представлял свои интересы и шансов на победу не имел. Я думаю, вполне исчерпывающий ответ. А теперь вернемся немножко к Уни. То есть да, мы как бы разобрали основные вопросы, а то среди ватников они любят пропагандировать такую вещь о том, что вот Люблинская уния это поглощение ВКЛ, то есть ну как они считают русских земель поляками, они после этого навязали польский язык там, скупили все земли и все такое. То есть, если посмотреть, к чему ватники клонят, к тому, что это была как бы веха такая в усилении полонизации в Беларуси и превращении исконно русских земель, как они считают, которые, ну, там на время отпали от Москвы, которая, конечно, по их мнению, преемник Киевской Руси. И вот такие дела. Ну, здесь проблема в том, что ватники, они не особо понимают, что такое Люблинская уния. И ватники, они думают, что... Захват это говорить. Самое основное. Здесь э, проблема то в другом. Проблема в том, что это был не захват. По сути, если мы уж так разбира... разбираться будем более глубоко и если я буду выражать свое собственное мнение по этому вопросу, я могу сказать одну простую вещь. Не великое княжество литовское, не корона польская тех целей, которые преследовали, заключая литовскую унию, они не достигли. И для одной стороны и для другой стороны Люблинская уния это была катастрофой. Поляки они навсегда потеряли возможность поглотить Великое княжество Литовское. Литвины они навсегда потеряли возможность, возможность стать королевством. То есть вот уния – это переломный момент в нашей истории, который предопределил все будущие, последующие события, которые дальше будут происходить. Мы потеряли Украину, отдали ее безвозмездно и без каких-либо претензий. И украинцы подняли восстание, которое потом разрушило нашу речь посполитую. То есть здесь вот а, ä, именно еще. в таком концепте нужно размышлять. Это предопределяющие событие. действий Еще хотел спросить по поводу той статьи, которую там, ну, кидал 1863. А по поводу полонизации хотел еще сказать. По поводу полонизации. Полонизация она началась уже в XVII веке, уже в середине, в конце XVII века. Именно после того, как была уничтожена абсолютно полностью вся экономика Великого княжества Литовского, после того, как уже литовские послы и литовские шляхтичи они не смогли ничего противопоставить короне польской, вот после этого уже началась полнизация. Интересно, кто в этом виноват? Наверное, в этом виноваты украинские казаки, которые разрушили нашу экономику не-не-не ну, это уже потом а вот пару пунктов с 7 речь посполитой за литвинами было предусмотрено только 20-30 процентов мест это правда еще раз плохо было слышно Объединенным с 7 речь посполитой за литвинами было предусмотрено только 20-30 процентов мест От 45 до 37. Так, лишь через 10 и 20 лет белорусские, ну то есть наши предки, незалежники в обход унию создали свой парламент. Головной съезд. Верховный суд, трибунал ВКЛ. Запретили раздавать полякам на должности и земельные участки. Ну то есть это, наверное, имеется в виду. Но ну, если уже мы будем мы будем ходить в хозяйственную деятельность, то по сути одной из главных проблем, которые многих шляхтичей турбовала это была проблема как раз того, что что по сути. Поляки смогут покупать безвозмездно и без всяких налогов землю на территории ВКЛ и получать землю на территории ВКЛ. Тем не менее, статут 1588 года это все дело ограничил, Весьма серьезно. Что касается мест в Сейме. Места в Сейме уже всем были понятны. Большая часть земли, которая принадлежала короне польской после Люблинской унии, когда наши послы съехали с Люблина в Вильно, и там сидели несколько месяцев, уже принадлежала короне польской. То есть мы получили то, что, то, что получили, потому что не нужно было вы... выделываться и думать, что несколько побед, в том числе битва на Уле и битва под э, сейчас так битва. Пока ищешь э, еще вопрос. Получается, мы потеряли территорию Украины, я так понимаю, да? 30 процентов. Мы ее отдали без боя абсолютно. Нам нужна была огня, нам нужна была помощь. основное да как бы разобрали вот вопрос еще один пришел пока спыттай мифиста чаму не удалось реализовать и договор договор 1658 года великое князивство русские в складе речи посполитой на ривных умовах с польскую короной ВКЛ. Сейчас. Так вот, битва под Невилем 1562 года. Вот После этой битвы, после битвы под Невилем, после битвы под Чашниками, вот когда литовская армия более-менее смогла малыми силами победить большие силы московцев, после этого у нас взыграл гонор. И после этого на Сейме Люблинском мы начали говорить о том, что в общем-то мы можем справиться -то и без вас. Без польской помощи, без польских денег, без польских жаунеров, без польского всего. Но на деле это оказалось совсем не так, потому что большую часть времени войны Ливонской, наши войска, они все-таки вели ее достаточно тяжело, и многие шляхтичи устали от этой войны. Вот, в общем, здесь все дело. Дело в том, что именно война повлияла на решение многих шляхтичей. Не было бы этой войны, возможно, бы мы не заключили унию. Заключили бы ее позже, на других условиях. Но здесь корона польская, она вела себя как хозяин положения, потому что она была хозяином положения. Если не будет помощи со стороны короны, ВКЛ могло бы прекратить свое существование в, 1560, в 1582 году. Ну и все. То есть перспективы ВКЛ в случае не заключения Унии были бы, скорее всего, самыми плачевными. То есть, если бы эта территория досталась Ивану IV, то ничего как бы хорошего нам бы точно не светило. Ну, естественно, потому что досталось бы оно Ивану Грозному, и все. И для нас, по сути, все бы закончилось. Но, заключив Люблинскую унию, мы получили второй золотой век. По-моему, это показатель. Союз что с Польшей оказался конструктивным для нас в, том, в первую очередь. Конструктивным, да. да, потому что он заключался в течение больше чем 200 лет. Более 200 лет мы э, сближались с короной Польски. Ну, да, а приятно, не всегда замечательно. Что касается Годяческой унии. Годяческая уния, она была заключена. Она была подписана королем Яном Казимиром. Яном вторым Казимиром. Но... Большая часть казаков э, Украины не поддержала эту унию, видя то, что казаки не поддержат вот эту унию и видя неисполнимые э, требования казака Выговского. Э, Люблинский, точнее, Вальный Сейм Речи Посполитой, он тоже многие требования просто исключил из этой, из этой унии и предложил перезаключить эту унию, отправился с королем, казакам и так далее. И Казаки сказали, нет, и после этого началась в Украине, по-моему, 30-летняя война, которая называется Руина. Когда Казаки убивали друг друга. Большая часть казаков хотела быть православными, русскими. Под рукой царя московского православного учить только русский язык быть только православными и тому подобное здесь проблема не все в речи Посполитой и не все ими здесь проблема к сожалению в украинских казаков по сути гадьяческая уния она бы дала еще некоторую квоту для казаков в сейме и король эту унию уже подписал и после подписания королем, это, это договор, годяческий договор, он попал на разбор, на разбор сейма. То есть с поляками все-таки у нас был конструктивный союз, в отличие от сейчас России, который, в принципе, просто промывает белорусам мозги, никак в правовом поле нам не помогает, и просто спонсирует не... не Развитие гражданского общества Беларуси, а просто спонсируют ледовые дворцы. А Фридом, и... с поляками у нас было э, равное партнерство в какой-то но Ну, а тут что-то не видно равно А здесь нет, они нас не считают вообще каким-то субъектом. За Московиты людей, считают нас себе. своей землей, которая была потеряна, ну, по всяким там, то прич... то есть, прич... по причине одного... пиндосов, там, предателей Горбачевых и прочего. Ни одного канала российского на белорусской мове. Zero. ну мы как раз мы как раз начали с того что мы с поляками хотели у еще с 1544 года. и с 1544 года до 1569 года вот все эти переговоры они шли постепенно тихо и спокойно между шляхтой польской литовской между королями и так далее то есть это все было постепенно. Они предъявляют нам невыгодные претензии, мы предъявляем им невыгодные претензии, потом все это сглаживается десятилетиями. Изначально наше сближение началось в 1385 году на Кревской унии. 385, 569. Сколько лет прошло? Пока мы сгладили все острые углы. Больше 200 А ну что ж, основные моменты разобрали, в принципе можно старим заканчивать. Полтора часа как раз и уложились в положенную норму. Погоди, а что потом будем обсуждать? Какой период? Стату третий, вот это восемьсот восьмой год или что? Нет, но ну, можно обсудить короля Генриха Анжуйского, Генриха Валуа. Это какой период? Просто не в теме. Это сразу после. После того, как умер Сигизмунд 2 второй август, после этого было без королевья после без королевья была очень сложная проблема с выбором нового короля, и выбрали французского будущего французского короля Генриха Валуа. Генрих Анжуйск. И много ли он Артем успел сделать. Генри. Насколько я знаю, он потом сбежал обратно. Через полгода, да. Так а чего его обсуждать, если он ничего не сделал особо? Просто сам факт. Он интересен, подписал, подписал Генрикова артикулы, которые потом очень сильно давлели над каждым польским королем и великим князем Литов. Его просто вынудили подписать то, что нужно было шляхте Великого Княжества и короны польской. А потом он понял, что здесь он не является абсолютным монархом. За ним никто следить не будет, за каждым его чихом и пуком. И после этого, когда, когда умер его брат, и ему открылся путь к французской короне, он просто сбежал через полгода. А впрочем, пускай зрители расскажут, что они еще хотят узнать. Ну да, потом мы скинем в Телеграме код, потом э, книги, источники тоже закинешь и так далее. Лучше заходите в Дискорд, здесь у нас есть целые разделы, э, посвященные новостям, реформам, книги там документальное кино. Есть целый раздел история Беларуси, история Беларуси книги. Там можно узнать источники. Это самый лучший раздел, чтобы все, так сказать, не путать и не потерялось. Туда можно скинуть ссылки и или даже Книги. Ну, судя по всему, люди уже как бы прощаются. Вот э, спрашивает ли человек мифиста есть теория о фальсификации части истории, о повторах и прочем? Что думаешь насчет этого? О каких повторах? Не знаю. Видимо, он имеет в виду, что там история фальсифицирована во многом. Типа что об этом думаешь? Ну да, это и есть, типа, западно русисты реально проникает нашу историю. Нет, э по поводу фальсификации истории. ребята давайте мы будем разделять школьную историю, которую вы учите в школе, э которая перемешана с пропагандой идеологической. И будете разделять историю академическую, которая не учится в школе, которая учится в университете. Ну, у БДУ, к примеру, есть западно русисты которые преподают западно-русисты да они преподают но тем не менее все равно э, источники которые выдают те же самые западно-русисты зная это или нет или другие люди там ну для массового ну, вот зрителя ты, ты, ты мне скинул статью вот помнится тогда, когда мы только говорили о Люблинской улице. Ну да, 1863х про Люблин, которая там да, перерана и так далее. В этой статье перепутаны сами, сами факты, перепутаны даты, перепутаны события. В этой статье перепутано все от начала и до конца. А еще в этой статье перепечатана статья из Википедии, часть статьи из Википедии про Новую Польшу. Я тебе еще помнится об этом писал, что я. Рука западнорусистов. Специально... Я специально нашел книжку, которая называется Об объединении Великого Княжества и Короны Польской. Это, по-моему, Лаппа книжка ивана ивановича или петра ивановича я точно не помню вот и в этой книжке вот именно в тот момент когда в википедии написано о том что видите ли там были какие-то идеи по поводу того что нужно прекратить называть великое княжество великим княжеством и начать называть великое княжество новой польшей Именно в этот момент встает Познанский архиепископ, который говорит о том, что: а давайте мы просто уничтожим в ряд Великого княжества. Зачем нам нужен в ряд Великого княжества? Вряд это ура, то есть правительство. В итоге, последний, в последний день, когда была заключена Уния, то есть 28 июня, этот этот познанский епископ. Этот познанский архиепископ он обгадился немножечко, потому что, по сути, весь уряд Великого Княжества был оставлен на своих местах, была оставлена казна, была оставлена армия. Был, были оставлены паны рады которые получили еще большие полномочия чем имели во время великого князя ну вот так подменяют подменяет понять здесь, здесь, здесь пытаются просто соврать зачем врать непонятно неясно тупое говно тупого говна говно малолетний долбоебы. По поводу вот спрашивают по поводу восстания 1863 года у нас вот документальное кино и заходит туда и самое последнее видео там шляхом повстанцев там очень хорошо историки рассказали в принципе про это повстанье не пожалеете ну хорошо, на этой приятной ноте мы заканчиваем стрим. Встретимся завтра.